Мне проводили здесь операцию по удалению двусторонней грыжи паховой. Я могу сказать только большое спасибо всем клинике, всему услышащим персоналу до операции, во время операции, после операции. Все было на высшем уровне. Я сюда приехал, аж из Португалии, и здесь проводил, проводили мне операцию именно здесь. Потому что я считаю, что российская, наша русская медицина находится на более высоком уровне, чем даже европейская. Спасибо и вам. обслуживание, то есть и все, все, все процедуры, все проходило очень быстро, все было достаточно профессионально, качественно. Я очень счастлив и рад, что я прошел операцию здесь. Я на второй день встал, сейчас я хожу, ну не бегаю, но хожу, и все да, со мной очень хорошо. Все. Большое спасибо всем ребятам, девчонкам. Всем. Все. Большое спасибо и особенно профессору Пучкову за, вот, за его методу и то, что он делает, это просто супер.